Доброго-доброго всем денечка. Смотрите, как много книг. У меня лежит лежит здесь на полу. Решили, что все-таки надо перебрать наши книги. Есть такие смешные, которыми мы вообще не пользуемся. И уже даже вряд ли мы это будем делать, потому как есть и интернет. И знаете, это просто скажем не надо вот ленина я на английском языке читать не буду это вам скажу однозначное. видите наш великий вождь вот она и эта книга на английском языке как попала не знаю но это конечно у меня дочь закончила инфак может быть она читала вот охрана труда смотрите мы когда-то когда-то учились в строительном институте с мужем вот как вот какой это год год издания Сейчас посмотрю. Ччки оденем и посмотрим. Официальный сборник материалов. Так, 1971 год. Официальный сборник. И вот так много этого всего набралось. Я разговаривала с заведующей библиотекой местной. Филиал у нас тут есть. И я решила, что пора бы с этим распрощаться. Даже вот учебник русского языка, литературы 1993 год. Видите, какая история. Когда-то дочь хотела очень-очень заниматься <смех> английским языком, и у нее, знаете, так много книг, связанных с этим делом, вот самучитель английского, итальянского языка. Вот, ну чего только нету. Вот даже книги на, это вроде как, это вроде как английском я не знаю. Вот легкое чтение на итальянском языке, пожалуйста, учебник английского языка, орфографический словарь. Вот представьте, мы же этим сейчас не пользуемся. А вот даже еще, знаете, что у меня есть? Сборник действующих законодательств Татарской АССР, который сейчас практически не существует. А вот был, тогда такое делали, да? Вот. И вы знаете, что еще у нас есть. Жилищное строительное законодательство. Видите, какая красота. Чего у нас только нету? Есть вот производство глиняного кирпича, техника безопасности в сельском строительстве. Сейчас в этом надобности нет. Когда-то я работала с метчиком после окончания строительного института. И вот видите, как даже вот такой вот, ну, очень хороший сборник в то время был. Сейчас это уже, конечно, не актуально. И мы решили, что все-таки надо это сдать в библиотеку. Библиотечный фонд не пополняется на сегодняшний день, и они берут с удовольствием, особенно книги, ну, такие-таки уже старенькие. Реликвия, реликвия. Сейчас я посмотрю, какой вот это кофе. Вот техника безопасности это у нас 1981 год. Понимаете? О-у-40 лет этой книжице. 40-40-40 лет. Вот. Чего у нас только нет? 1970 год, пожалуйста. Вот, видите, как много. Но если, конечно, такие вещи, вот как, например, видите, татарские народные сказки. Книжка.. Книга, видите, какая она не очень в приглядном состоянии, потому что этой книгой пользовались мои дети. Они читали эти сказки. И вот видите, она такая притрепанная. Я вроде разобрать-то разобрала их, а сейчас думаю нет. Надо еще раз перебрать и посмотреть. Все-таки оставить, наверное, эти книги для внуков. Вот у меня, например... Дочь живет в Нидерландах, и они постоянно читают детям сказки. Я пытаюсь выяснить. Ага, 1986 год. Вот. И вот э, она на ночь говорит, мы читаем всегда э, на русском языке, чтобы дети знали язык. Они читают, э, она читает им сказки на русском языке. И очень ценным подарком всегда считается. Если мы привозим книги, и очень нравится детям слушать сказки, вот эту книгу я, наверное, оставлю. Татарские народные сказки. Вот перебирая, складывая в мешки, я еще нашла вот такие итальянские сказки, каменный цветок у Божов. Как я сама люблю читать эти, даже перечитывать сказки Божова. Любила, сейчас я, конечно, уже это. Делают реже. Вот здесь еще есть такие вот красочные маленькие буклетики, сказочки. Вот это я, конечно, оставлю. Сейчас перебираем, собираем в мешки и поедем, отвезем в библиотеку, потому что библиотека начала работать. Они просто обрадовались тому, что. Ой, спасибо вам большое за то, что вы привезете книги. Я думаю, что будет интересно библиотеки, вот эти четырехзначные математические таблицы, таблицы. христоматия, Это русская литература 20 века, Это, на дочка училась у меня. Вот. Человек и закон 193 -го года. <coughs> есть такие люди, которые приходят, которым интересно. Ну, да бог, бог, с Богом, как говорится, пусть читают. Тут у меня есть вот даже. Рецепты по приготовлению каких-то блюд, ну, мы готовим в горшочках. Думала оставить, ой, не надо, ой, не надо, ой, не надо ничего мне. Вот, а вот этих вот э -э книг у меня оказалось, это Хаггарда, у меня, оказывается, в двух экземплярах оказались, сейчас я оставила, конечно, но чего только нет, ребята мои дорогие. Вот видите, даже есть английский язык для международного сотрудничества. Хотя у меня есть такое желание, чтобы... Чтобы, чтобы э, все таки даже Как избавиться от близкого? Начать английский язык изучать. Хочу вот прям я. И как вот избавить близкого человека от пьянства? Пусть читает в библиотеке. Видите? Ну чего у меня тут только нет. Видите? Даже как относится к себе людям, относиться. Ой, ну прям ведь прочитаешь все это и будешь счастлив. Будешь счастлив. Понимаете, вот этот Хаггард у меня прям много. Ой, ну чего только у меня нет. Посмотрите, группа с Гонконга. Один раз прочитаешь и больше же не надо, все уже, понимаете. Но тем не менее, вот, вот чего только у меня нету. Здесь. И вот решила, что все-таки надо поправить положение дел. Сейчас привезли мы мешки. А, мы... Сейчас сложим все это в мешки и поедем в библиотеку. Сдадим все это дело. Отделочная работа в сельском строительстве. Надо же, чего -то только нету. А. Ах, вот эту вот гора самоцветов надо оставить. Надо оставить для девочек. Ну, тут, если все это все это прочитать, то будешь очень-очень умным. Удивительное дело. Удивительное дело. Чего тут только у меня нет. В общем, сейчас раскладываем по мешкам и поехали. Книги все упаковали. Вот таким образом. В мешки. Получилось вот 4 мешка. Сейчас поедем в библиотеку. Пополнять фонд библиотечный.